здравствуйте уважаемые коллеги как вы поняли из названия и заставки с моей спиной сегодня речь пойдет об iridium mobile это достойная замена стандартному интерфейсу в Ironboard. и на сегодняшнем видеоуроке я постараюсь вам рассказать об особенностях и в чем преимущество этой системы давайте начнем первым делом мы заходим на сайт iridium.com и для того чтобы начать работу нам необходимо попасть в каталог загрузки где выбираем соответствующую своей системе операционки windows 64 или 32 разряда iridium studio устанавливаем его после этого запускаем такой значок Отлично. и создаем новый проект интерфейса назовем его по умолчанию все установки также по умолчанию остаются панель открывается и э, для, я не буду объяснять то, что здесь э, какие есть инструменты для отрисовки интерфейса подключения его все это достаточно подробно изложено э, как в бесплатном вебинаре, который на том же сайте Eridium. Сейчас мы посмотрим в поддержка курсы. Можете вот открыть Iridium Pro онлайн. Потом вторую часть я тоже рекомендую. В На настоящий момент она стоит около 5000. И в течение месяца с вами будет работать специалист, который по мере развития ваших знаний об интерфейсе будет сопровождать, проверять ваши домашние задания и очень хорошо позволит научиться управлять, использовать те инструменты, которые заложены в Iridium Studio. Теперь давайте немножко вкратце я расскажу, как работать непосредственно уже с планшетом для того, чтобы созданный вами проект мог отображать то, что происходит в Greenboard. Для этого вам необходимо перейти в каталог визуализации сервера и здесь перед тем как что-то себе приобрести в качестве лицензии необходимо зарегистрироваться либо войти если вы уже являетесь зарегистрированным пользователем этой системы и появляется такая кнопка как конфигуратор как правило, для WaringBoard достаточно только лишь стартового пакета визуализации для того, чтобы выводить все, то, все те операции, все те изменения, команды, которые с панели будут выполняться с помощью пакета 1, который содержит MQTT. То есть все данные будут пересылаться по протоколу MQTT. Ну а дальше уже стоимость будет зависеть от того, какое количество панелей вы решите себе приобрести. Есть тут вот интересная особенность, что если вы приобретаете только визуализацию, то вам, в принципе, за ту же самую цену пришлют лицензию и на небольшой сервер. Например, если для стартового пакета это будет одна панель, то плюс 50 тегов вы можете создать еще и серверный проект, но тоже, в принципе, нужно использовать для этого пакет один, который нужно приобрести. А, собственно, для чего может понадобиться нам в нашем проекте сервер? Если, допустим, к кроме контроллера Варенборд к панели будут подключаться какие-то другие устройства, содержащие, использующие другие протоколы связи, кроме MQTT например, MatBus например, там э, как здесь, крестроны какие-то там или в расширенном пакете э, другие системы, например, вентиляция не знаю, кондиционеры э, то, возможно, вам понадобится и сервер кроме того, сервер может быть использован еще и для того, чтобы отображать графики для того, чтобы отображать графики, надо накапливать данные панель этого не умеет а вот сервер а, запросто сможет. Поэтому если вам такая необходимость потребуется, то используйте серверную лицензию. А, ну, наверное, про лицензии а, для работы с вариантбордом эта информация будет достаточно. Более подробно, конечно, все это описано и в Вики, и на сайте, и в видео, которые а, предоставлены компанией Redeum. А теперь давайте попробуем поработать немного в пакете Studio, который, где я расскажу, какие есть особенности по связи панели с Verimboard. Первым делом нам необходимо добавить устройство, которое будет представлять из себя Verimboard по протоколу MQTT. Он есть у нас в списке здесь. Подставляем. Так. Все, что здесь необходимо сделать для того, чтобы наша панель могла связаться с контроллером, это просто подставить IP-адрес хоста, где находится контроллер вайнборд. Для этого перейдем во вкладочку. Вот у меня как раз сейчас контроллер, его в интерфейс открыт. И видим, что он, этот же интерфейс, доступен по адресу 192.168.0.2. Забираем его отсюда. И переставляем сюда все в основном э, все настройки которые нужны э, практически заключаются в этом и вот теперь для того чтобы э, наконец приступить к взаимодействию панели и к самого контроллера нам надо понять что есть feedbacks это то что будет в панели отображаться в результате действий на панели и commons <coughs> это то что будет отправляться на контроллер из панели для того, чтобы контроллер мог отрабатывать соответствующие команды начнем с фидбэков для этого создадим простейшую кнопку, нажимаем создаем прямоугольничек и в настройках кнопки мы видим что имя есть тип, тип кстати, давайте укажем один или 0 который будет отправляться как Unsigned 8 bit. И нам не хватает топика для того, чтобы связать соответствующую кнопку с соответствующим управляющим элементом на контроллере. Возвращаемся обратно в панель MarineBoard Открываем Settings NQTT Channels. Ну и для примера, допустим, будем использовать кнопку WBGPIO A1out. А, для этого мы весь топик э, копируем. Вот он в этой панели находится, этот A1out, и он, соответственно, должен будет отображаться в нашем проекте визуализации. Вот в этот поле мы его подставляем, проверяем, чтобы он занесся верно. Сохраняем. И все, что нам необходимо сделать, это соединить этот фидбэк с кнопкой, просто натаскиваем отправляем его именно в значение в данном случае ну вот, в принципе я думаю что все теперь надо проверить как это у нас будет работать, запускаем эмулятор так видим что наша кнопочка там отобразилась и давайте посмотрим рядышком расположим наш веб-интерфейс контроллера так мы выбрали один 1 out и нажимаем на него. О, смотрим, в веб-интерфейсе отобразилось состояние кнопки, которого... вернее в веб-панели отобразилось состояние кнопки, которую мы использовали как включение-выключение на самом контроллере. Отлично. Так, что же мы сделаем следующим шагом. Давайте попробуем теперь из этой панели. Видите, я нажимаю, но ничего не происходит создать элемент управления который не только будет отображать но и будет еще и отправлять команды пока выключим сюда идем обратно в студию, Studio и теперь будем заниматься тем что конфигурировать элемент команд. он тоже имеет имя тем более поменяем на Unsigned Edit. и сюда копируем вставляем тот же самый топик который был для фидбэка только Дополняем его суффиксом он, так как варенборд в качестве команд принимает топики, которые оканчиваются именно на этот суффикс. Сохраняем. Так. И таким же точно способом, как и с фидбэком, натаскиваем на ту же самую кнопку, чтобы она не просто отображала нам состояние, но и могла отправлять команды. Окей. Все, в принципе, сделали. Давайте проверять. Что получится у нас в этом случае? Так, панель визуализации открывается. Рядышком располагаем наш э, контроллер, смотрим, что с него уходят команды, и попробуем нажать теперь на панель визуализации. Так, ничего не произошло. Давайте вернемся, посмотрим, что мы сделали не так bgpo, salon, command по идее здесь все нормально button число ага, нам наверное надо было число единица все-таки отправить, а не еди... не нолик исправляем запускаем по новой эмулятор открываем веб-интерфейс контроллера нажимаем на кнопочку О. вот теперь все заработало то есть нажатием на эту кнопку мы отправили команду включиться этому выключателю но повторное нажатие э нас не возвращает его в исходное положение а только лишь отсюда мы уложим его если опять нажмем, он опять включится что поменять? нам нужно сменить тип вот этой кнопки с баттона триггер батон и вот теперь мы видим что у него появилось два значения нулевое и единица убираем отсюда наше значение команды и и, и. теперь уже на э, кнопку триггера натаскиваем снова и видим что немножко поменялись настроечные параметры при нажатии нам необходимо отправлять значение из объекта, то есть или 0, или единицу. Все сохранили. Опять запускаем амулятор. Открываем веб-интерфейс контроллера. Так, видим, что он в активном состоянии, так как кнопка контроллера тоже в активном состоянии. Выключаем. И теперь запускаем из панели. Раз, два. Все. Теперь мы добились того, что наша кнопка на контроллере ее состояние полностью соответствует тому, что мы отправляем как команду из панели. Замечательно. В принципе, таким же образом, разобравшись через вики, через видео, через курсы, вы сможете формировать любые интерфейсы, любые кнопки, органы управления и таким образом практически всеми параметрами контроллера управлять с помощью панели на этом можно было бы в принципе и закончить наш курс по Iridium единственное чем я мог бы еще с вами поделиться это удобным инструментом который скорее всего будет востребован так как как правило на контроллере с огромным количеством модулей содержится огромное количество топиков и все их по одному вот так вот заносить крайне неудобно в своей практике я использую импорт для этого есть специальный инструмент в составе иридиума он называется универсальный импорт файла csv формата csv и для этого для этого есть некий шаблон который видим предлагает для заполнения чехом сейчас мы попробуем воспользоваться так. Я его открываю он имеет изначально вот такой вид то есть сюда заносится параметры э, соединения а здесь каналы для команд и фидбеки, их э, топики и типы все что нужно для того чтобы правильно э, импортировалась э, весь набор а, так для того чтобы нам получить значение которое мы сюда будем заносить я либо составляю отдельную таблицу Excel либо для демонстрации например могу зайти в mqtt channels и допустим хочу скопировать туда целый ряд э, топиков контролов которые относятся к BGPIO. допустим вот э, по А4 копируем Таким образом, так подставляем. Ну она разъехалась, конечно. Сейчас попробуем все это сделать поаккуратнее немножко, чтобы съехалась получше. Так. Теперь мы видим что есть ряд топиков которые нам необходимо использовать так мы их все вставляем в фидбеке вот в эти, в эти поля так опять они нас расширили ладно сделаем пошире но вставляем они попадают сюда так как мы видели сюда надо написать unsigned Так, именно в, той самой, в том самом синтаксисе который используется иридиумом. копируем подставляем и имена нам тоже надо подставить значения, ну их берем прямо вот из этого из этой колонки в своей работе вы можете сюда, в эту колонку подставить более читабельные имена так, ну, для того, чтобы работа была не пустой, мы то же самое сделаем для <coughs> команд. Подставим сюда. Так, Asigned. Подставим тоже в value type. Вот, и топики подставим. С топиками там немножко сложнее придется повозиться, чтобы каждому суффикс он добавить. Так. ну кстати вот для э, топиков in скорее всего нам вот это не понадобится потому что для них команд никаких нет в контроллере только лишь они выдают свое состояние поэтому удаляем так все в принципе это нам уже не нужно, удаляем его из таблицы. Так, проверяем, что здесь имя свое какое-то задано. Так, параметры соединения, кстати, вот уже у меня стоят нужные, порт нужный, все остальное в принципе можно оставить по умолчанию. Так, сохраняем, закрываем, переходим снова в видео. И вот он этот у нас файл CSA, который мы хотим импортировать. Вот он предложил нам как раз по имени MKTT-довой B, который мы э, заняли для этого. И после как нажали ОК, сразу же в панели устройств появляется еще одно mqtt устройство Это вот старое, которое мы вручную убивали, а это то, которое у нас занеслось автоматически. И как видите, вот они все наши эти онами, асайн. Потом вот эти вот тоже есть все в порядке. Ну, давайте быстренько попробуем проверить, будет ли оно действительно работать так, как нам надо. Создадим еще одну кнопочку. Сделаем ее триггером и натащим на него, допустим, А3. Раз. Значение обязательно. Ну и конечно же а 3 закинем команду, раз, отправляем. Да, теперь вот достаточно нажать эмулятор для того, чтобы проверить соответствие наших команд отображения в веб-интерфейсе контроллера. Появилась кнопка, возвращаемся в Devices. Так, смотрим, попробуем на A3 нажать не отображается а так так работает возвращаемся назад смотрим в чем проблема для того чтобы быть более уверенными есть такая штука как mqtt explorer попробуем через него прочекать есть ли у нас связь с контроллером <coughs> вот у меня 126802 183 коннектимся Так, коннект есть, девайсы есть, выбоджип-а его, имеются. Ну-ка, открывайся. Так, отряд есть. Посмотрим, как он будет реагировать на нажатие. Одинчка появилась, ноль появился, значит все четко. Значит у нас что-то со связью в нашем редиоме. Проверяем смотрим настройки mqttvb девайса ага. у нас все-таки здесь не 192.168 а какой-то другой 168.0.2 так, зафиксировали попробуем еще раз запускаем снова эмулятор открываем yes. веб-интерфейс контроллера и нажимаем снова A3 вот, отлично Теперь действие в веб-интерфейсе контроллера приводит к мгновенному смене состояния в панели и обратно отправляются команды, которые мы занесли путем списка занесения списка в наш проект Studio. Собственно говоря, если у вас возникли какие-то вопросы, можете их задавать. В комментариях я постараюсь ответить, но я думаю, что благодаря вот такой простой демонстрации вы сможете повторить ее и сделать свой проект, а в нем уже скомпоновать кнопки, назначить им разные цвета, размеры, фоны и сделать так, чтобы было удобно. Ну, в качестве завершения может быть я даже еще один вам покажу инструмент, который я использую в своей работе например, я сейчас попробую открыть один из последних проектов так, который помогает мне на, на этапе пуска пусконаладки вот, если видите, здесь указан в качестве фона план дома на нем размещены различные пиктограммы, на которых должна выводиться различная информация. В частности, это по температуре. Относится этот план к температуре. И есть еще к освещению. <coughs> вот мы видим здесь датчики, светильники, выключатели. Все это, собственно говоря, привязано к реальному объекту. И я могу Наглядно нажимая, запуская какие-то команды, выполняя сценарии, видеть, как все это отображается на самом объекте удаленно. Давайте попробуем. Возможно, сейчас получится связаться. Так, yes а, Для этого еще необходимо мне, конечно же, установить связь. Так, соединяемся с самим удаленным контроллером и посмотрим, что нам скажет веб-интерфейс филот йога Так, давай-ка соединяйся вроде бы все получается видите, здесь достаточно большое количество э, разделов, в которых например, по температуре только фидбэков огромное количество по светильником 54 по моему штуки по выключателям еще больше ну, немножко сенсор может быть если бы я все это вручную заносил бы на это бы у меня ушло ну наверное неделя а вот с помощью того импорта списка все это происходит достаточно быстро попробуем еще раз запустить эмулятор вот видим, что ну, сейчас моргает статус соединения, а так, в принципе, видно, что здесь э, горят светильники, которые включились. Ну, вот удаленно я, к сожалению, не могу сейчас ничего здесь запускать. Я могу только просить кого-то там включить, и сразу же, в принципе, будет отображаться зоны, в которых сработали эти команды вот такой вот э, красивый пример я вам привел в завершение а, и э, на этом все счастливо.